Всем добрый день. Для того, чтобы откалибровать ваш электронный стабилизатор, ну в частности Хохэм Бафф, для этого нужно зайти на сайт Хохэм Тэч ну, с китайского. Переходим на английский, чтобы было понятно. Так, ну и здесь выбираем меню support то есть поддержка на русском языке так ну и здесь представлены обновления в том числе и руководство пользователя по обновлению то есть различных устройств которые производит данная фирма ну в данном случае нам нужно вот этот электронный стабилизатор для мобильных и экшен камер через переходник мобильные телефоны до 6 дюймов без проблем останавливается него скачать эти три файла то есть основное где идет обновление прошивки то есть для калибровки вашего электронного стабилизатора. Ну и руководство пользователя. То есть нужно скачать. Я уже это все скачал. И у меня находится вот в этой вот папочке. Вот это три файла. Это для другого стабилизатора. Так, ну и нужно разархивировать. То, что находится вот в этом файле а именно то есть вот эта прошивка дальше руководство пользователя как осуществлять так ну и здесь еще нужно будет разархивировать то есть нужно драйверы для подключения к usb данного устройства ну и непосредственно программка благодаря которой будете осуществлять обновление вашего стабилизатора так я это все проделал то есть вот у меня установка драйверов то есть здесь нужно выбрать свою версию запустить и установится драйвер для подключения вашего устройства то есть либо 64 разрядную систему либо 32 разрядную систему да еще там есть зависимости от того какой у вас вариант windows то есть для xp отдельно для всех остальных то есть вот данный драйвер так я тоже это уже все сделал, и установил так ну и здесь вот разархивировал я то есть вот эта прошивка вот это руководство пользователя по установке прошивки ну и непосредственно сама программа так теперь можно подключить ваш электронный стабилизатор Так, ну и чтобы прошить стабилизатор Hohem, вам нужно, ну, во-первых, избавиться от аккумуляторов, чтобы их не было внутри, то есть удостовериться. Так, дальше взять кабель, который входит в комплект, Подключить сначала к ноутбуку-компьютеру. Так, ну а вторую часть. Подключить к разъему непосредственно стабилизатора. Но при этом вам нужно держать джойстик нажатым в течение трех секунд. Отпускаем. Все, теперь вы можете перепрошивать ваш стабилизатор. В данном режиме он доступен для прошивки. Итак, подключаем ваш электронный стабилизатор. Для этого держим джойстик. так через три секунды отпускаем так вот у вас появилась порт благодаря установочному драйверу com3 так ну и запускаем программу с правами администратора Так, дальше открываем файл прошивки и нажимаем кнопку download. Так вот так вот прошивается электронный стабилизатор Хоха Бав. с первой версии до седьмой. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. До следующих видео. Всем удачи и до свидания.